подпускают. сейчас короче гусь налетел на козлика на стрелку маленькую и петя с ним дерется заступается за козлика маленького вообще молодец меня удивил просто вот молодец петька наш мне прям понравилось Он собак не собак не подпускают молодцы это тоже молодцы все молодцы у меня Выбирала, вот и, короче, Манька там кушала, я ее сдаивала одну, одну течку-то. Ой, как забегала Манька-то у меня, с ума чуть не сошла. Получили бы у меня эти кусты-то, наверное. Ну, Петька молодец, блин, камеры не было. Ай, какой красавец она у меня. Короче, друзья, целая изыгра опять рубцов набрала. Хотя я уже перестала поливать. Они желтеют. Но они еще и растут. дачу Как вы видите. Вон они. Сколько их. Видите. Ну, думаю, это я не делала. Суповую заправку сделаю С огурчиками. заправку сделаю с огурчиками. И Все для солянки а крупная для куриц дома на шинкую на сейчас пойду помидоры посмотрю еще что там у меня перчик растет не так активно как в жару но все же есть есть Еще краснеть старается. Ну, вот, друзья, яйца брала. Помидоры, боня, боня. Где отца лапами лезет? Так, вот яйца. А я, я, я, я, я, я. яйца принесла. Убывать надо. Кусочки. Там еще курица одна сидит Несутся они у нас, малышки, не несутся, там еще сидят. Ну, что сегодня будет? Так, 4, 6, 8, 10, 11. Ну вот, десяток яиц собрала сегодня, молодцы стараются Яичница будет сегодня да хотя суп сварила я вчера Теперь домой смотрите друзья сегодня нам дали вещей целых пять пакетов больших здоровых девчонки у меня все перебирали обувь там еще они убрали вытащили короче вещей в москве они сами живут и это нам дали. Сейчас надо будет все перебрать, переложить все. Хорошие куртки, обувь, валенки вот такие. Разные. Но я уж все показывать не буду, потому что очень много. Вот такие валенки. Но ну, это аминки все пойдет. Вот это динарии пойдут. Бурки к зиме. Сапожки, бурок, полно теперь. Хорошо. Сейчас приготовлю и начну здесь в порядок делать а, вот друзья я сделала салат как и говорила буду сделать сделала с крабовыми, а, крабовыми палочками рис а, затем яйца колбаса копченая а, зеленый лучок посыпала. и добавила. Все, я сейчас это все размешаю и поставлю в холодильник, пускай питается. Как раз у меня дети в гостях сейчас. У подушки своей, у соседки наши больно они ждали. Она вот скоро приехала. И они пошли к ней вчера, вечером у нас играли. Ну, как-то так. Мальчишки спят. <клес> я вот сверху заканчиваю. Вчера началась заканчиваю. Все подсохло там. И Андрей должен приехать. норму, и все хорошо. Так что, вот такой салатик у нас сегодня. И вкусняха. Ничего, не огурцы, не помидоры, кто еще ложит, да, Люди, я кто-то добавляет, кто помидоры, нет, я этого не добавляю. Вот. Дай вам. Забыла сказать, кукуруза еще присутствует здесь. Кукуруза. Офигенный салат получается, мне нравится. Но Андрей у нас не любит кукурузу, а мой салат любит. Так что он будет этот салат кушать, он кушает, когда я его готовлю. Надо вот всю приборку сделать, тоже. короче, прикрыть. Ну здесь хороший загон будет для коз тоже. Соседи привезли навоз, вчера разрешение спросили у меня, можно закинуть сюда, нет. Я говорю, конечно можно, заодно удобрение будет для будущего сада моего. Это кака! Дарина, это кака! Кака! Фу, пошли, пошли, папе. Пойдем. Дарина! Дарина! Валяшка Ой, у нас бегают козлятки Белка Стрелка, Манька Зерно хотят кидать Стоять Манька ни на шаг ведь не отпускает Своего Малыша. А, мама здесь Лялю сделала, да. Лялю сделала. Маня, <соргулка> маня, маня, маня, маня. Манька найдет везде. <соргулка> Видишь, как играет? Стрелка! Иди сюда, стрелка, стрелка. Такая маленькая бегает. Интересно, да? Андрей очень переживал. На. Много не надо, потом же пузики у них лопнут. Как это? Зоопарк, Андрей. Да. Приходят же в зоопарк, дети кормят. Животных им нравятся вот эти так же. Ты куда кидаете-то в разные стороны? А маленький что любит? Маленький птичку сосет еще. А еще что? Ну все, пока маленькая ножа Еще она молоток пьет но ну, Манька вообще не наша шагах. Еще она молоток бьет. Шесть уже снесли, я сегодня И утром одинусы взяла. Еще она молоток бьет. Уже папе есть маленькая, Манька. Да? Иди сюда там дядя стучит. Мам. Дядя Бяша стучит. Он грозный Мам. очень. У а. да, да. Вот он. Тогда он туда же ходит. Козы вышли все оттуда. Все девочки собрались. Девочки. Сейчас папа вытащит, уди сидеть хочет. Сейчас я. Сараики убирать будем там. Сарайки уберусь. А. Видишь, И что нам мама говорит? Мам кричит она. Надо приборки висеть, приборки висит. Видишь, не дает, не хочет она. Ну не хочет, что теперь? Идите. Вон Дарина села. Не, не валяшки. Ляша с ума сходит. У-у-у! У-у-у-у! Такие довольные! Пока, пока! Суседняя я Яша, с ума не сходи!